Сажают и отправляют в казахские степи, в Сибирь. Вот это значит выслать, это значит изгнать. А они, да, сами ушли. Абсолютно верно. Салам алейкум, всех благу, алейкум, ас-саламу, рамату, баракаллаху, фики, мария. К предыдущему комментарию они, русские, вот просто так взяли и ушли. По собственному желанию или спасались от расправы. Так. А, давай, знаешь, определимся вот с чем. Во время...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 Вот два вопроса простых. Роман, серьезные вещи обсуждаем. Да? Это часто русские нас обвиняют, и я сам много об этом говорю с русскими. Я, я пока еще ничего не обвиняю. Ну, я обвиняю в том, что был не геноцид, а гонение народа российского с Кавказа. Ну, гонение в чем заключалось? Их убивали? Ну, их Убивали, без... убивали? убивали женщин-детей. Много убивали?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 отвлечь внимание народа, послали на нас войска. Вот я закончил.